Гостиница у озера Госпожа Хан Юми, прошу, заходите. Значит, ваша мама умерла пять лет назад? Да. Меня твой звонок удивил. Я долго на это решалась. Родители развелись, когда я маленькой была. Я о маме мало что знаю. У нас с ЖИЮ разные отцы. А, вот как. Мы просто не знаем, что с ней делать. Ты все же ее сестра. Может, стоит лучше над этим подумать. Боюсь, я не могу. Живу я одна. Мне надо работать. И что делать? Здесь нельзя оставаться больше трех месяцев. Может, дед дом? Но. С Жи Юни все так просто. Судя по психологическим тестам, к насилию она не склонна. И у нее очень богатое воображение на фоне ограниченной способности к самовыражению. И что с того, что богатое воображение? Она склонна к вранью. На самом деле детдом для ребенка не лучшее место. И если ее не удочерят, то будут постоянно передавать. Плюс сейчас приемные родители проходят более строгий контроль. Она по сути инвалид, да? Об этом пока рано говорить. <соединяющие> Джию пришла. Джию, иди сюда. Твоя сестра пришла. Не щелкай еблом играй в «Покердом». Лучшее казино на просторах интернета. Найди «Покердом» в Яндексе или Гугле, зарегистрируйся с промокодом «Кино» и получи 120 бесплатных вращений и 100% бонус на депозит. Забери свой бонус сейчас. Пристегни-ка ремень. Может, сядешь как положено? А куда мы едем? Я же говорила к твоей тете. Какой тете? К такой? К маминой подруге. И я с ней буду жить. Ты будешь жить там, где ты родилась. У тети тебе будет хороша. Она хорошая. Я хочу домой, буду папу ждать. Сколько не жди, он не вернется. Здравствуй! Это Джею да Джаю дяю, а ты подросла. Пойдем. Когда я нормальную работу найду А пока я по-другому не могу Извините, что я вот так, как снег на голову Все нормально Я не хочу, чтобы она попала к безответственным людям Но столько воды утекло Мы видимся впервые с похорон? Да надо же, а до этого, незадолго до смерти Юни. О, как время летит. Не помнишь? Ты вместе с Сану играла в прятки в Антам. Весело тогда было. Как поживает Сану? Я слышала, он в Австралии? Да. Я с ним этим утром общалась. Как что случится, он все еще у меня совета ищет. Эй! Не надо ничего трогать. Да ладно. Все в порядке. Играй. А, похоже, она кое-что помнит. А пианино все стоит. Нет. Это ведь память о Юни. Я вспоминаю иногда как не тут на пианино играла. А мы сидели здесь и слушали. Счастливые были деньги. Ты ведь останешься на пару дней? Простите, не хочу вас стеснять. У меня тут полно места. К тому же, так девочке будет проще привыкнуть. Гостиница у озера. «Так и будешь тут бегать?» Ты помнишь эту комнату? И маму не помнишь? Не помню А папа тебе ничего не рассказывал? Папа говорил, мама чокнутая тысяч рублей и сто двадцать фриспинов. Ты больше сюда не заходи. Хорошо. Это мое место, а твоя сторона другая. Эй, прекрати. Пообещай мне кое-что. Никогда не ходить в другие номера. И не выходить из гостиницы. А почему нельзя? Тут много одинаковых номеров. Ты потеряешься. А ты придешь и найдешь меня. Мы в порядке, не играем. А давай поиграем. Да. Я не хочу играть. Раз. Два. Но на самом деле <звы> вот же, блин. Она была где-то здесь. Никого я не видела. Где там кто и что? Может, она где-нибудь заблудилась? Чего так носишься? А? Там кто-то был. Что я? Вон там. Но там никого. Но. А ты знатная вружка. А, нет. Как? Нет. Будешь врать? В ад попадешь. Чего, да? Тебе скучно, да? Да. Ты совсем на маму не похожа. Проголодалась? Вот еще кушай. Почему раньше не надела тебе так идет? Эй, не уходи с первого этажа. Юми, ты помнишь детский парк, что дальше за гостиницей? Раз уж ты здесь. Давай завтра сходи с девочкой туда. Предайся воспоминаниям о хороших временах. Хорошо. Ты такая красивая. У тебя парень есть? Что? А, нету. Почему? Уверенно за тобой бегают. Мне не до этого. И уж точно не до брака. Верно. Сейчас говорят, что для человека важнее всего работа. Но если дела не ладятся, хорошо иметь надежную опору. Хорошо иметь богатых Рудаков, да? А без них, встретив не ни того, можно легко поломать себе жизнь. Не хочешь выпить, подруга? Я не пью. А у меня так загружена голова, что если не выпивать, то можно легко с ума сойти. Ай, бля, хватит. Ладно. Пойду. Ты много выпила. С утра ты встанешь. Разве можно так синячить на работе? Она очень подавлена, потеряла свое дело. После развода приехала сюда. Но, к счастью, мы на месяц закрываемся. Закрывайтесь. Сейчас, Чего? даже когда мы открыты, Чего? тут никого нет. В разгар сезона мы так заняты, что нанимаем даже дополнительные руки. На межсезоне никого нет. Да. Эй. Это мое увлечение. Иди сюда. И Красиво? Красиво, конечно, но выглядит как-то неестественно. Правда? Я думала лишь о ее красоте. Жаль будет, если умрет. А разве она уже не мертва? Что? Она жива. Я умею их сохранять. Ты Видишь их? Как свежие, да? А почему ты не в том платье? Отдыхай, ходи во всем красивом. Хорошо. Хозяйка. Боже, детектив, уже пришли? Чем обязаны? Заглянул по пути. Кстати... А это у нас кто? Это... Дочь подруги. Вот. Говорят, полезно. Хватит лекарства пить. Надо лечиться природой. Спасибо. Сроду не здоровается. Она подчиненная или хозяйка? Эх, уже уходишь? Вынужден, дел многое. Да, что-то случилось? В соседнем поселке женщина потерялась. Похуже беглая. никто ничего не знает. Да. Можешь распространить. Вот это ведь не из-за денег все? Кто знает. И кстати, по темноте лучше сейчас не ходить. Ты тоже себя береги. Эй, ты когда мне куртку зашьешь? А теперь? Туда или туда? И кто это был? Но как тебя фотать, если ты не смотришь в камеру? С кем ты разговаривала? С тетей. Она сказала, я ей нравлюсь, и она хочет поиграть. Ишь ты какая. Кстати, тебе тут нравится? До гостиницы недалеко. Хоть каждый день ходи. С тобой? С тетей. Я ее не люблю. Ты ее совсем не знаешь. Поживешь подольше обязательно полюбишь. Пойдем, обедать пора. Потом еще погуляем. Вечером тут будет еще красивее. Давай потом в прятки поиграем. В прятки надо играть с детьми. А я их не люблю. Почему? Обижает. И если тебя будут обижать, просто убеги. Не позволяй себя обижать. Шесть, семь, Я... восемь, девять, Я... десять. Я... Вот она. Это моя... С кем ты там разговариваешь?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 Как неловко! Что? Да я по поводу твоей сестры. Так ты свою сестру хочешь здесь оставить? Да. Я бы в жизни сюда ребенка не привезла. Почему? Если с гостиницей все в порядке, почему мент отсюда слинял? И мне платят более чем, чтобы я тоже не ушла. Так я и спросила, почему. А здесь... Нечто ненормальное происходит. В номере... Четыреста пятым. вот что новенькое? Да, погоди. Ты знаешь, работавшая здесь женщина умерла в том номере. Говорят, спятила и повесилась. 더... Могли бы и не рассказывать. <звы> вот же повезло этой женщине. Говорят, она была подругой хозяйки. А хозяйка у нас ненормальная. Разве можно на такое глаза закрывать? Прикидывается хорошая, сама мертвых людей призывает. И избавилась она от нее. Тело ее было. Глаза, говорят, вытаращены страшно. Я не хочу этого слушать. А ты же вроде дочь хозяйки, или ты дочь этой женщины? Ты тут тот день допилась до белой горячки, и я тут ни при чем, ясно? Хватит чушь нести! Субтитры Бумага Видишь? Видишь? Я ведь так и знала. Я всем все расскажу. в этот номер Господи. что ты там делала и зачем пони голову оторвала да. это была не я если не ты то кто привидение Господи. опять ты врешь да. это правда Больно напакостила и орешь еще а? а ну давай сюда Тебя его нет. Тебя ждет детдом. Ты должна упрашивать тетя, чтобы остаться. Тебе хоть кто-то вообще нравится? Да. И кто? Твой папа? Тетя? Тетя Ерин? Тетя живущая в маминой комнате. Какая еще тетя? Там никто не живет. Она у тебя за спиной смеется. Выпей. Это успокаивающий чай. Ну как, вкусно? Да. Джейо тебя злит? Да нет. Ты слишком закрытая. Зачем тебе что-то от меня скрывать? Ему. Okay. Тетя, okay. знаете. Mm. Mm. Okay. Приезжай сюда. Я завидовала Сану. Почему? В сравнении с моей мамой. Ты была куда лучшей мамой. О. Вот как. Ее не слегка отличалась от остальных. Была известной пианисткой. Но все сложилось не очень хорошо. Затем она забеременела. Могла бы я бороть сделать. Это так безответственно. То есть ты маму винишь? Да нет. Просто... Мне просто не хватало материнской любви. Не хватало участия, заботы, опеки. Я думаю, ты была чудесной девочкой. Ты ведь тут со старших классов не была. Приезжала один раз. Ой. Когда? В день смерти мамы. Ей тогда хуже стало, она как раз рассталась с отцом Джо. Мама. Мама! Мама, ну зачем опять? Когда ты уже поймешь, а? Сколько это будет продолжаться? Сколько ты будешь убиваться? Я боюсь, что стану такой же. Отец и бабушка. Говорят, что я в итоге закончу, как ты. Мне надоело с ними ругаться из-за тебя. Я сыта по горло, поэтому. Не звони мне больше. Было так тяжело на душе видеть маму такой. Лучше бы я не рождалась. Юми, в жизни человека не все ему подвластно. Но как бы ни было тяжело, нужно бороться. Когда ты болен, все еще хуже. Так что близкие всегда нужны. Я должна была позаботиться о тебе. Прости меня. С этого момента. Я буду заботиться о тебе. Я знала, что ты вернешься. Такова уж судьба. Я очень благодарна за то, что вы согласились взять Джиёв. Любой бы поступил так же. Но вообще, я надеюсь, что и ты тоже останешься. Вот Поможешь с гостиницей. Близкие должны быть вместе. Об этом я, конечно, подумаю. Ее нигде нет. А женщина, что здесь работает, проверил ее номер. Да, все вещи на месте. На похищение не похоже. Где телефон? Вот. В ее номере был. Кстати, детектив, Евгений могла пойти в поселок. Она часто так делает. Да. Вот так уходит, не спросившись у тебя? Да, ты же знаешь, какая она бывает. Иди вокруг поселка поищи. Да. Есть. А здесь есть место, куда девочка могла пойти одна. 放一下。 <laughs> <sighs> yeah ge <laughs> Друга. Ты знаешь, высушенные растения умирают. Щенки, брошенные в колодцы, сходят с ума и начинают пожирать друг друга. Раз, два, три, четыре. Пес жрет пса, пес жрет пса, и так до конца. А знаешь, что случается с последним из них? Эта женщина... Я ее видела. Где? Между. Она не жива и не мертва. Почти обманула. Что это значит? О, о, этот запах. О, как сердце ноет. Мне нужно идти. Насчет Иерин. И вообще-то, я ничего не знаю. Свидетель там. Бонус 25 тысяч рублей и 120 фриспинов. Хан Юмия. мы можем поговорить? Эй, Хан Юми, зачем ты пошла в номер, Иерин? Она была у меня в номере. До того, как я пошла туда. То есть, ты пошла за ней живой? И нашла ее мертвой. Да, детектив, сейчас неудачный момент. Завтра, завтра опросишь. Что с ней? Какая-то потерянная. Ей сложно все осознать. Сперва ребенок пропал, а теперь труп увидела. Сестра, ты слишком добра. Она изначально была странная. Береги себя. Здесь много странных людей. В этом мире чокнутые уже называют чокнутыми нормальных людей. Thank you.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 Ах, да. Что насчет той сбежавшей? Ну... Никто ее не ищет. Родных нет. Таких ищут только кредиторы. Жизнь холостая. Пустая. Такую же не будешь, как ребенка искать. Да, но таких несколько. В общем, суммируя, твоя мать пять лет назад покончила с собой в гостинице, затем Ярин покончила с собой. Да. И пропажа девочки с этим связана? Тут явно замешан призрак. Понимаю, звучит странно, но это правда. То есть усопшая мать забрала девочку... Ты шутишь? Придумала бы, что получше. Хан ты что-то принимаешь? Что? Я слышал, ты проходила лечение от депрессии. От занятий тебя освобождали. У тебя видения были, провалы в памяти. Это правда? Все было не настолько плохо. Ты мне уже лучше. Но ты все равно таблетки свои пей. Хорошо? Не запускай. Госпожа Юми, где твоя сестра? Что? А ты не поняла? Знаешь, дети есть дети. Верно. Вы думаете, я с ней что-то сделала? Тетя пообещала заботиться о ней. Зачем мне что-то с ней делать? А куда ты тогда ночью улизнула? Сувесть заела. Госпожа Хан -Юми, никуда не уезжайте. Не вздумайте из поселка уехать. Вы меня поняли? Прошу прощения, ты девочку не нашла? Если да, стукни один раз. Если нет, два. Что ты здесь делаешь? Ты здесь живешь? Ты одна? Ты здесь умерла? Тебя кто-то убил? Или ты сама себя убила? Ты хотела увидеть дочь? Ты знаешь, где она? Так. Она сейчас с тобой? Вообще это... Это не я нарисовал. Пусти! Пусти! Отпусти меня! это все. Что происходит? Что это было? Что ты видела? Женщину с отрубленной головой. А еще? А было еще что-то? Да. Я видел ее живой. Ты говорил с ней? Нет. Она была не живая и не мертва. Я в таком не разбираюсь, лучше не лезть. Погоди, а где Джию? Ты видел Джию, а? Спасайся! А она, скорее всего, мертва. Так что уезжай отсюда поскорее, пока хуже не стало. Опять убегать. Знаю, у тебя бессонница. Но такие уколы постоянно делать нельзя. Еще. Меня так в итоге поймать могут. Значит, у Ён Гён такая подруга была. Но все равно спасибо, что зашла. Эх, мать своего ребенка бросила. И невесточки от нее. Будто плевать, что с ребенком стало. Пять лет уже прошло. Я уже не жду совсем. Когда она отправилась в Сеул, тогда и пропала. А это синтезатор генген? Да, верно. Она за ним дни и ночи напролет проводила. Уж не знаю, что здесь веселого. Она говорила, ей знакомая подарила. Очень этим гордилась. А кто именно? Говорят, была здесь одна. Учила местных на пианино играть. Извините, это она? верно. Да я ее узнал. Хорошая женщина. Когда Йонгьон пропала, она тоже очень тревожилась. А потом я узнал, что произошло тоже, что у тебя. У нее в семье убийство произошло. В смысле убийства? Говорят, она сына отправила учиться за границу, а он вернулся больным на голову. Она его повсюду здесь таскала. Все перепробовали, но вылечить не смогли. В итоге пацанёнок этот повесился. считает это та самая пропавшая, Ким Йон Шиль. Время смерти сходится, записки нет. Похоже, не в долгах было дело. Куда все делись? Что за дела? Оно не с места, брось все напал, напал. Где хозяйка? Не знаю. Нам лучше отсюда уйти. Стою здесь. Сказал там стоять.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 Зачем? Ты мне никогда не нравилась. Ты посмотри, до чего ты в итоге мать довела. Это был Сану? Зачем вы это сделали? Сану болен. Сану разве не умер? Что за чушь? Кто умер? Просто... И ему стало хуже. Из-за болезни Сану очень одинок. Ты знаешь. Ты приехала. И Сану так оживился. В смысле? Я же говорю. Тебя судьба привела. Тетя, ты спятила. Ты ничего обо мне не знаешь. Но говоришь, что я спятила. А я вот тебя понимаю и то, в каком аду ты живешь. Тетя, отпусти нас, пожалуйста. Я никому ничего не скажу. Или хотя бы отпустить жию. Она ведь тут ни при чем. Все говорят, что ничего никому не скажут, но в итоге мы Сану им как бельмо в глазу. Я нищель осуждала, Ерин. Ее не тоже. Так моя мама не убивала себя. Сану таким стал из-за Юни. Она обещала, что защитит меня и сану. Кно. Она в итоге нас предала. Я пошла с ума. Так просто нельзя. что? Тебе ее внезапно стало жалко? Ты что, убила мою маму? Вовсе нет. Я помогла ей выбраться из ада. Ты же знаешь, что стало с Юни. Так что смирись. Мы скоро все освободимся. Тетя, не делай этого. Прошу, приди в себя. Это ты, Сану, сделала таким. Верно. Это я виновата. Я не должна была отсылать его так далеко. Но так как ты здесь, это уже не важно. Отпусти меня! Пусти! Не дергайся, я сейчас! Юми, ты рада? Мы будем жить все вместе! Пора идти домой. Чуть! позабочусь о тебе!» Мне. Мне не больно. Нет. А куда мы едем? Мы едем домой. Сядь, пристегни ремень.